И всем привет, Макс Риск. Давайте тогда играть за Джесси. Красный Дракон давно мы не играли с нами. Так, говорят, что можно любой мини-режим. Так, есть тут охравление очень даже классно. Я давно тут не играл. Тут такое штучка тут гордо, тут деревья для то спрятался. Так что проверим это. Да, еще переначала ролика. Поставь лайк. И все ссылки на мой канал в описании. Канал макс риск Тогда, так так нас тут дорожки вижу вроде бы нам почти копия игры копия карту вот так вот значит наша цель тут у нас вот так просто делать очередь не отсюда упоху спасибо большое там делаем вот так вот все спасибо сейчас на меня ну да логично что мы выиграем все оставайтесь что-то они сдаются ну сейчас гнал силу два хэштег гнал смотри хэштег гнал а видишь парализовался таки он так так так ну все ну все он конец явно куда больше телептичка кто она нет кабам ну что сказать, не без шансов сити Супер Сити. Биг беги Бин да класный. Надо кура зацвет. Так, так Говорят, давай еще раз. М -м -м. Давайте. Только вот. Там да, он-то есть. Ну что, как там? Готовы? Наш ну, прям тройной квест можно выполнить. Это конечно шикарно. Три раза больше. Так, да, давайте еще раз выиграем. Очень обычной тактикой. Придерживаемся. Потом бам-бам делаем, потом поворачиваем. значит там запустил. Убиваем. Потом покоить. Да, а я ему так делаю. А что это за бомба, Сим? чё Это что такое было? Напиши в комментариях, чего это? О, что я не в курсе? Нет, куда побежал. А, я фкашу. А, вот чем Окей. Давай. Бам делаем давай все мы башни заходива разделимся если будет нас нападать мы разделимся так поку за мной решил пойти окей окей ошибочка ошибочка у поку на нет Да ошибка ошибка упоку решил все таки напасть на нашего солдатика так я вот так вот все парализовать парализовал но ну, я что реализовал друзья я не знаю что это не работает точно у меня три штучки да блин не сработал нужна в нужной нужно потом так, прикрывайте, будем покус завалили. Да, да, да, знаю, знаю, ошибка твоя, да. Так вот это мне нравится, да? Нава, Да вот, там они бам делом, и, и не срабатывает, и не срабатывает. М -м -м, интересно, интересно, что вот происходить Давай, давай, давай, кто она дела? там кидаю, там потом бамбило, там бамбило, кидаю, барализовать. Давай, давай. Есть. А принчик, наверное, пошел туда. Вот. Не, ну это жестко, жестко. Я же говорю, мы должны победить. Потому что нас сильнее сигам. Кто-нибудь не играл. Конечно, нужно победить. Все-таки я же еще другие играл. Вы знаете. Макс риск там. Если иные можно найти похожие. Рекомендации. Вот так. Так что у них без шансов просто. Просто без шансов. 2018 года. Это тоже 2018 года. Может быть это 2017. Да. Так, попал. Один такой стоит. Окей. А, все-таки встал. Окей. Там уже кометы летит Все ясно. Ну, покол, ч ⁇ то такой холоднокромный? А? Только себе. Только себе. А? Хитрый, хитрый. Какой обратно себя а какой хитрый. Все, с этим покой я не хочу теперь. Все. Это начали не друзьям. Не, возможно, мы станем сильными, но я не хочу сильным. Я хочу другим помогать, побеждать чем этим. А как же бра бра браузер с А могут так сделать прямки на страйками? Ну, пока что они не хотят кидать страйки. Интересно, говорит такой факт, что это их не игра. Вроде как говорили, что могут, если это наш контент, мы имеем право за вас забанить. Вот это не бывает. Ну хорошо, что у нас не один канал. Да? хитро-хитро сделаны так давай, давай пушки пушки туда вот куда пойдешь попался таки не он отдать конечно, читер семьи так ну пока сам за себя играет Ты лучше бы одиночный поиграть поку. я на карауле от меня Меня караулят чуваки что делать вроде только не проиграть ну, и хоть на полку что ли как этот чувак знает что я могу напасть так что вот так делаем я убиваюсь и там бам бам бам побеждаю ворот поворот есть очень уходим с этой игры нам довольны анимар ванна да? номер один Так не хочу с вами его так, я хочу игрок Так, кто уже расхотелось? О, динамик какой покруче, да? Посмотрим. Динамой, конечно, профи, поэтому я помню ну, тактику данным давно. Давайте покажу вам. Вроде бы она не, остари... не устарела. Но мы сюда идем, значит. И... Да. А, ну, туда нужно идти. Ну ладно. Что ж поделать. Так, чем не заметить. О, заметил ладиной красавчик. Так, все. Сама по тактика. Ну немножко. Барли. Какой хитр, я бы сюда бы выиграл Барби, скорее всего. А, то же самое, К тактику. К тактику, так нечестно, Барби. бы Бдыщи. Победа! Знаете, если я буду защитить, то я буду тоже тащить. Как я так понял. И в атаке вообще. Там и там. Вообще шикарно. Я не знаю, чего, блин, ниша тащит. Подожди, я понял, что было ровно. Потом как-то не стащили. Скорее всего, это чиды какие-то. Хватит читерить, Эй, это невозможно. Как так? Ранее стабильно. Так, быстро. Восемь процентов. Нам ну, да, большие ранги. Так почему мы не могли так убивать? М -м, интересный, интересный факт. Может быть, браузер разломали? Тоже Может быть. Так, перерывчик. Да, типа того. Там опасно, да. ем налево. когда чувак понял? Все понял, но ошибку сделал. Молодец. ошибки, что вы делаете. а ну иди сюда. Я такой, блин, ну у меня мышка не работает, чувак, сами надо. ну роза. Не ходи спать. Земля, вот Коль. Коль, ты агрессивный, да, вижу. Какие в зубе игре. Чем вы такие похожие? даже дерево снова на шель Ух, кашель и двоих вырубила наших явно с этими игроками ничего не поделаешь хитро сделаны эти умные наши какие-то двоих сразу вырубили, а эти двое против одного так давай обойдем давай обойдем меня не ну она на них классный, классный тогда давайте деф тогда давайте деф Вырубил. так так не тогда будем защитить ее атаки так будет работать я на кольта хочу просто блин на ну, ну, то не сможешь не победить если буду в еще кататься папа попал я мастер попаданиям мастер мастер меня тут заедем чувак ну не спи роза ладно как хочешь тогда Чоу. всем пока